Всем доброго времени суток, с вами Катамхали В игре готовится к выходу новая ветка британских колесных э, танков Ну, разработчики представили здесь, получается, это у нас, наверное, премиум танк восьмого уровня Ну, как обычно и бывает, перед тем, как ветка у нас появляется в игре, сначала делают прем да, примерно, ну не примерно, да, по концепции такой, каким вообще ветка в итоге из себя, что она будет представлять Ну а потом уже через какое-то время уже и ветка в игре добавляется Ну когда это будет, не знаю, да, сейчас у нас получается в следующем обновлении, ну уже совсем скоро появятся японские ПТшки э, Тоже новая ветка в игре, ну а вот это возможно будет следующее, не знаю, там может в конце лета, знает Короче, не будем загадывать, время покажет всё. Увидим. Ну, вначале, да, перед тем, как тут еще машину посмотреть, просто хотел немного, так, yeah. <смех> так сказать, но ну, буквально на минутку высказаться, а то, ну, тоже вот, да, лазю по, по сайтам, там, в тем же группах, в группах ВКонтакте, смотрю вот эти, ну, танковые новости, те же тоже где-то интересно что-то почитать, что там вообще... А, в ближайшем будущем, да, ожидать, что там происходит, разработчики что пишут, также Ну и волей-неволей бываешь, бывает, читаешь комментарии под этими новостями, хотя сколько зарекался, комментарии читать не ходить. Вот я просто не понимаю, откуда берутся вот настолько дуболомные игроки, да, вот, к примеру, вчера увидел несколько комментариев по поводу вот этого, äh, блин, initiated. ранговых боев да, вот сейчас, который тестовый режим проходит на восьмых уровнях, блин, ну не знаю... Mm. Я не понимаю, чем там быть в итоге недовольным, да, там, но высказывают какие-то, а, награды скромные. Блин, я этот режим рассматривал, как, да, там сразу посмотреть, то, что хорошо дали играть на восьмерках. Берешь премиум танк, не надо туда заряжать голду, не надо использовать золотые расходники, и будет тебе счастье, да. Чисто для фарма кредитов этот режим использовать. Ну, по крайней мере, я так делал, и, в принципе, ну, это было, ну... Сколько там получается? Ну, где-то в среднем За час, например, ну, миллион удавалось Вывозить. Ну, плюс-минус, да, там Все зависит тоже от твоей эффективности Были бои, где там Ну, да, не успеваешь ничего толком сделать Там, да, там тоже люди то, Заходят. Разные, кто в лес Кто по дрова, Но в среднем 100 тысяч серебра бывало за бой вытаскивал 150 и 200 тысяч То есть в этом плане достаточно Неплохо. И плюс это идет без ущерба Твоей основной статистики в игре То есть, да, ты спокойно там играешь Кредиты зарабатываешь, плюс еще, да, если успешно там продвигаешься по рангам, как бонусом получаешь там пусть немного, но вот эти там бонусы зарабатываешь, если прошел, да, там, дошел до десятого, как там лиги вот это, что-то называется, то есть еще там дают вот этот 2D камуфляж, но в принципе мне их и так девать некуда, это уже интересно в основном, наверное, только новым игрокам, потому что у меня эти камуфляжи уже, плюс еще после новогодних вот этих всяких праздников, камуфляжи девать некуда. И вот вот эти недовольные, но ну, так меня это, зараза, бесит, да, вот находят какие-то минусы, вот, или, к примеру, вот этот вот а, на... День космонавтики, да, возможность была выполнять задачи, получать всевозможные награды, в принципе, да, тоже там не сложно, просто задачу активировал, спокойно, также в танке играешь, даже не надо там, да, смотреть, ну, единственное, не забывать, что задачу, да, выполнил, отслеживать, и чтобы не забыть активировать следующую, да, тоже там недовольны. а да как же это надо вручную активировать задачу, блин, да... Тебе дают, да, возможность заработать какое-то игровое имущество. И максимум, что для этого надо сделать, зайди, блин, на сайт, э залогиниться, активировать боевую задачу. Все, это, да. <с pitch> в принципе, несложно. Но ну, с другой стороны, да, кто-то говорит, почему бы это сразу не добавить клиент, то есть просто, да, задача в игре появляется, ну, тогда получается, да, вот это вся, ну, смысл праздника весь проходит мимо нас, да, ну, добавили эти задачи, ты зашел в игру, просто играешь, задачи выполняются, ты вообще не обращаешь внимания и пофигу, да, награду получил и ладно, да, тут хотя бы какой-то, ну... Да, интерес, то есть, да, там зашел на этот сайт там почитать, да, там ознакомиться, с какой-то информацией, там, что-то. Ну, хотя бы ты больше как-то вникаешься и проникаешься вот этим духом самого вот этого вот мероприятия. Не знаю, у меня, в принципе, сложностей никаких с этим не возникло. И тем более, да. То, что на сайт зайти, там в игру, когда заходишь, это событие началось. Там бац, появляется полевая почта, на нее кликаешь, тебя сразу отправляет на сайт, и где ты спокойно эти задачи можешь активировать. В принципе, ничего сложного. Я не понимаю, откуда берутся недовольные. Может, это те люди, которые вообще в игру, ну, не знаю, не играют, играют. Там, может, кто-то уже да, давно забросил. Короче, неважно. Ну, недовольные, я думаю, будут всегда, что бы разработчики не делали. Uh, так, в общем, давайте посмотрим уже, что эта машина представляет А то я тут уже грел на минутку, сам уже 5 минут, так сказать, высказываюсь Так, сначала читаем, разработчики пишут Крупногабаритные средние танки на колесных шасси Благодаря колесным шасси эти танки будут обладать отличной подвижностью, как для средних танков угоду... Достижение максимальной подвижности Корпус машин облегчен и практически лишен защищенности. Машины будут Иметь очень комфортное орудие С отличным разовым уроном и высоким Показателем точности и скорости Сведения. Ну, то есть, по концепции я понимаю Да, очень быстрые машины С хорошим комфортным орудием, с хорошей Точностью. То есть, отыгрывать будут, да, Где-то в жопе мира сидеть в кустах Ну, благодаря своей подвижности Могут занимать быстро какие-то позиции Ну, сменить направление, сменить Фланг там, да, видят где-то там противник Поддавливают или где-то им поудобнее То есть быстро позволяет да, Вот эту скорость им переехать, занять Более выгодную позицию Для стрельбы, так сказать Ну, броня отсутствует Да, вот если посмотрим, бронирование корпуса Тут, да, ну, во лбу 18 миллиметров Что башня, что корпус, с бортов, с кормы И там, и там по 16 миллиметров То есть такой фугасоприемник Ну, единственное, надеяться, что снаряды Не будут попадать в колеса Потому что колесами, да, но ну, если вот эти... Сейчас, который у нас французы, колесники легкие, присутствуют. Они колесами танкуют достаточно неплохо. Да, там бывает. Вроде наверняка стреляешь. Бац попал в колесо. У него там, да, он что-то захромал, там дальше все спокойно поехал. Урона при этом не наносится. Вот этот момент тоже очень раздражительный. Ну, ничего страшного, да? Игра есть, игра. Надо проще просто, проще, так сказать, ко всему относиться. И будет тебе счастье. Так, разовый урон, средний урон Блин, 360 Ну, базовым и золотым снарядом 460 Ой, 360 базовым, 460 зала. Блин, что-то я уже все. 460 фугасным снарядом. Все. У меня телефон зазвонил. Сразу в голове мысль. <связано> надо, блин, трубку взять и быстренько с видео закончить. Так, время перезарядки 12,2. Время прицеливания 2,1 секунды. Разброс на 100 метров. Да, ну комфортный. 0,3. Плюс, если сюда сажать, да, нормальный прокачанный экипаж. Ну, 0,3 будет где-то. Углы вертикальной наводки на минус 8 градусов орудия опускается Ну, не скажешь, да, что здесь можно поиграть от башни башни картон, то есть всем будет чем можно пробиваться Но, да, это, по крайней мере, позволяет не высовывать корпус, да, где-то из-за укрытия на холмистой местности То есть, да, так башенка аккуратно выглянул, быстренько выстрелил, обратно спрятался но ну, время прицеливания, ну, в принципе, среднее Но, опять же, этот показатель можно увеличить так, максимальная скорость 60 километров, ну здесь важный момент, да, ну скорость не самая большая у нас в игре, но зато удельная мощность 23,7, ну, в горку, в принципе, будет, наверное, бодренько достаточно машина подниматься, прочность составляет 1300 единиц. Ну, у десятки, наверное, будет так же, как у обычных СТ-шек, да, в районе 2000 прочность, ну наверное, также отсутствует броня, ну, понятно, ну, это те же комфортные орудия, ну, концепция ветки... Будет, наверное, у нас В этом, в принципе, и заключаться Ну еще здесь немного прочитать Что разработчики пишут Новые колесные средние танки Объединяют в себе особенности Существующих в игре легких лё французских танков И классичных, ой, классических Кусеничных танков Как и легкие колесники Британские СТ обладают отличной динамикой Сравнимой с такой у легких танков За счет высокой удельной мощности А также может развивать Высокую максимальную скорость Как вперед так и назад. Это поможет им Занимать ключевые позиции на карте Ну, в принципе, как я и сказал, да Быстренько куда-то добежать, спрятаться Там, если что, там позицию можно Оперативно Сменить. Ну, не знаю, может даже И покачаю когда-нибудь И эти машины. В общем, всем Спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал Кому понравилось, обязательно ставим понравилось Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока